Митинг КПРФ, Саратов, 24 число, 17.30. Никто не пришел. Пересечение улиц Антонова и Чехова. Остановка 55-я школа. Ленский райком проводит серию икетов и митингов по вопросам, связанным с ростом цен на бензин, тарифов. И самый главный вопрос – это возрастной. То есть против предлагаемым правительством реформы, пенсионной, пенсионной реформы. Мы категорически против роста возраста, выхода на пенсию. Особенно это касается женщин, потому что 8 лет – лет это... Все женщины, которые, которые мы встречаем, говорят слишком много, слишком много, Дать лет для мужчин тоже много, потому что 65 лет это человек, который уже с точки зрения всех показателей старенький, Я в том смысле, что это не работник. Нам сейчас по телевизору показывают десятки спортсменов там, далее артистов, которые показывают, что они такие крутые, что ему, э, Газманову 65 лет, он танцует и так далее. Конечно, такие люди есть, не без этого. Но основная масса населения и России, в том числе и Саратова, люди со совершенно другого здоровья. Я вот здесь школа, школа там где директора были, председатели участковых избирательных комиссий, там самый низкий процент голосов, поданных на всех избирательных кампаниях, в том числе и на последних избирательных кампаниях за президента. Если в других участках, у нас в Ленинском районе даже было больше 20, и причем очень многие, это 20 и выше, то там, где директора школ стояли на участковых избирательных кампаниях, 8 максимум, это мы заметили. А учить директора получают официально зарплата, у них 61 тысяча рублей по сравнению с 15 тысячами, которые получают учителя. И очень жалко, что нет здесь учителей. Я хотел бы, я думаю, кто-то передаст, что они делают выборы, а эти выборы делают то, делают то, что и в Госдуме абсолютное большинство единороссов, в областной думе абсолютное количество юнеросов и в городской думе и как факт практически все депутаты единой россии в областной думе проголосовали за повышение пенсионного возраста за повышение выхода людей граждан на пенсию если раньше был выход на пенсию у женщин 55 лет то сейчас это 63 года у мужчин 60 лет становится 65 лет Единственное, что правительство обещает у кого была льгота, то просто эта льгота, допустим, если был выход на 50 у женщин, то будет 55. Но это не выход в положения. Есть очень много специалистов, которые четко ясно подчеркивают, что это позор для России. С одной стороны, это есть геноцид для народа. Но я хочу еще вот что сказать. Так как я живу в Солнечном, живу в солнечном у нас очень много проблем с Солнечным. Люди жалуются на то, на все эти децяты. И мы рассчитывали, что люди сегодня подойдут солнечно и выскажут выскажу свои проблемы по вопросу солнечного, чтобы я, как депутат Саратовской городской думы, мог эти проблемы каким-то образом доводить до руководства города, до руководства ТСЖ и так далее. К сожалению, народа мало. Мы распространили... Тысячу листовок. К сожалению, народ у нас такой, пока все по шапке не стукнет, он сюда не идет. Только после того, как содержание жилья два года назад с 15 рублей сделали 23, народ зашевелился. А так ждут чего-то. Ждут чего-то. Так дело не пойдет. Дома можно отсидеть все. Мы эту акцию проводили, почему здесь, 24 числа. Основная акция у нас намечена, всероссийская акция протеста на 28 число. Здесь стоит Ольга Николаевна, которая приложила максимум усилий, чтобы эту акцию всероссийскую в Саратове согласовать. К сожалению, власть не идет на это. Любая... я знаю. К сожалению, власть только под нажимом наших протестных акций, под нажимом того, что люди ставят подписи, пошла на то, чтобы согласовать проведение 28 числа всероссийской акция протестов в Саратове на э, упамятник Вавилова. И мы должны там максимум людей собрать, потому что власть, вот если людей много, она реагирует каким-то образом, недаром Путин, так как по всей России пошли акции протеста, он я сказал, я подумаю, Слушаю. и Дума государства приняла решение, что да, рассматривает вопрос Аркаш. по пенсиям в течение двух, это, двух месяцев. Ну, ты Но ты если, сильно мы сильно просто, если мы будем Мне выступать, если мы будем выступать, тысячи людей выйдет Но в разных городах на улице, то думается, что они этот момент, вопрос по пенсиям отметят, ну, давай, отменят, Жду. несмотря на то, что им нравится все это дело. Если кто-то думает из пенсионеров, что им за счет того, что увеличивается срок выхода на пенсию, и за счет этого они будут получать на тысячу рублей в месяц, это совсем не так. Потому что наш силу, оно не э, зам а первый председатель правительства, он сказал, что увеличение будет, до 7% с учетом инфляции. Как инфляция будет, так и повысит. Даже если 7%, считайте, получали 10 тысяч, получили 700 рублей в месяц. Это не деньги. Вот смотрите, вот нас магазин «Магнит». Оцените те цены, которые были до момента, до повышения цены на бензин и сейчас. Да, яйца дешевле стали, вот такие, от молодых идут. Но они, это яйца стали, еще что-то может дешевле буханка хлеба стала меньше по массе. Булочка, вы смотрите, какая, стала маленькой, на 20 грамм меньше. Все продукты, хлебные продукты, они уменьшились в массе. Зато оставили цену. Но колбаса стала дороже, все дороже. Все дороже. Если мы будем отслеживать, все продукты питания стали дороже. Я еще раз хочу сказать одну такую вещь. Четверг, было заседание Саратовской городской думы. И было принято решение повысить стоимость проезда и в автобусах, и в трамваях. Сейчас пока есть только в трамваях, автобусов тоже как минимум 23 рубля. До 23 рублей. Единственный плюс, составили проезды проездные, пока есть те, что были. Но вот люди, которые ездят на трамвае, которые ездят на автобусе, 6 рублей. Туда-сюда есть одна подъездка 12 рублей. Месяц-два с подъездок 250 рублей. Повысилась стоимость ЖКХ, стоимость оплаты за воду горячую, за водоотведение и так далее. За ОДН повысилась, посмотрите на свои платежки. А все это суммируется, суммируется, и получается в целом рост доходов, реальный рост доходов населения. По, нет никакого роста доходов. Мы в городской думе, два человека нас, Торунтаев, зав... который от компартии. Мы все делали с тем, чтобы не прошел. Все наши доводы отметались. Отметались по одной причине. Мы решили на То же самое депутаты областной думе решили и проголосовали за свечение кого-то одного, что ли. Проголосовали все за повышение возраста. Вот так. Как голосуем, то и получаем то и получаем, к сожалению, власть делает все, чтобы мы вот здесь не собирались, чтобы не было никаких митингов, чтобы ничего, все наши предложения по проведению митингов, я подчеркиваю, в центре, отодвигает на затворки, и все. И там собирайте себе, 5 человек приедет, 20 человек приедет, ну пусть даже 100. Самое главное, чтобы их не видел основной народ. Поэтому... Мы все-таки, и благодаря Ольге Николаевне Лимову, которая здесь находится, было все-таки согласование. Поэтому я еще раз приглашаю всех вас, передайте всем родственникам, 28 числа у памятника Вавилова в 17.30 у нас начинается всероссийская акция протеста против роста по выходам, возраста выхода на пенсию против НДС, а НДС на 2% все перекладено на, на, на нас. Все на нас. Если олигархи, которые отправляют нефть, другие нефтепродукты за границу, у них наоборот, этот НДС снимается экспортная льгота 0, то все остальное на нас. Вот как хотите, такие и понимаете. Вот мне сейчас женщина говорит, вот вам большевики в 17 году, вас надо было тогда задушить. Я так думаю, вот это солнечный поселок, и не только солнечный, построен при советской власти. И я, когда обсуждали этот тарифы на, э, на трамваи и прочее, да, это был, государство датировало. У них сейчас денег нет, у них денег ни на что нет. И все ссылки, бензин подорожал, электроэнергия подорожала, можно подумать, что 4 мощных электростанции в Саратовской области были построены сейчас. Но не сейчас. Это были построены при советской власти, а сейчас обычная, обычная ранчер. То есть они гребут то, что было получено еще раньше, которое создано руками жителей Саратовской области и не только Саранской области. То же самое касается и э, хозяйства. Они даже не хотят подписать ордена. Вот здесь поставили этикетку, и вот в других местах это дерево посадил губернатор. Твою елки. А под памятниками, э, под э, орденами Ленина, что это, за что область награждена этим высшей наградой советской власти, они боятся показать. Я пока месь, э, замолчу. Я попрошу ближе, потому что Ольга Николаевна, нас мы без микрофона, чтобы ближе, если и вопросы, она что скажет, если есть вопросы, она ответит, но ближе, чтобы она не сорвала свой голос. Народ увидит, подойдет сейчас, я вас прошу, потому что ближе только. Я сегодня планировал, понятно, если митинг, в к сожалению, у меня проблемы с голосовыми связками, а впереди избирательной кампании. Если я сегодня себе позволю сорвать голос, было такое в 2011 году. Я 9 месяцев потом не разговаривала совсем. Поэтому ä, мне бы очень хотелось не сегодня заострять это внимание на пенсионной реформе, а здесь не только речь идет о пенсионной реформе. А сейчас нас уже хотят задушить, задушить мусором. да, Тарифы на мусор возросли в два раза, а для предприятий в 10 раз. Нас задушили, повысили НДС, повысили цены на бензин. Повысили, по-прежнему пытаются повысить пенсионный возраст, пытаются сейчас внедрить систему а, обязательного страхования жилья, обязательного страхования жизни для человека. То есть все практически пытаются решить за счет бедного населения. Поэтому мы с вами, если вот готовы провести митинг 28 числа общероссийской акции протеста, да, мне говорят, не совсем удобное время, но у нас все время неудобное время. То у нас лето, то зима, то у нас дожди, то жара, то суббота, то зачем в рабочий день. То есть тот человек, который не хочет прийти, он ему в любой день приглашать, он все равно не придет. Но мы с вами должны прекрасно понимать, что когда вбрасывают идею, о монетизации льгот, а лишение льгот, когда у нас это было, да, значит, то у нас по здравоохранению проблемы пытались вместо лекарств обстучить 350 рублей, простите, за непарламентское выражение, и многие другие вещи. А, проезд там еще теперь повысить оплату за проезд. Пытается бросить какую-то идею она смотрит на нашу реакцию. Если мы спокойно к этому относимся или негодуем ну, на уровне э, подъезда, кухни, обсуждаем это с близкими родственниками, то они успокаиваются и считают, что э, так народ одобряет эту ситуацию. Если же мы все-таки с вами готовы прийти, а честно могу сказать, власть боится, очень тяжело говорить, э, власть в основном боится, когда придет большое число людей. Даже если они говорят, что придет, а вдруг придет 3000 да, да то для них это 3000, это огромная какая-то цифра, огромное число людей, которые непредсказуемы, как может сложиться та или иная ситуация, как они, какой реакцией они ответят на произвол властей и на то, что они пытаются как это дать 8 лет женщине строгого режима и 5 лет мужчине строгого режима. То есть это так называемая пенсионная реформа. Другого ничего они не предлагают. И когда мы это обсуждали в областной думе, и пытаются всех заманить, ну, я не знаю, так, привлечь внимание, что дадут тысячу рублей, вот это уже вожделенное тысячи рублей. Ну, во-первых, не, не всем... Вот или в месяц. не или а, Нет, это будет а, в месяц. В месяц Но это будет не, не тысяча рублей не всем, а, не каждому и не тысячу рублей. Значит, это речь идет а и коэффициент инфляции. Мы уже ее получаем, она заложена в бюджете на 2018 год. Это 3%. Кто-то получает 350 рублей, кто-то 500 рублей. На следующий год будет запланировано 4,5%. Пока по предварительному, может и меньше. То есть это будет до 1000 рублей, до оставшаяся сумма. Поэтому у кого маленькая пенсия получит 600 рублей Те у кого большая пенсия 950 Ну или там до 1000 рублей Все, это было бы даже сделано Без той пенсионной реформы, Которые нам э, обещают, угрожают Я бы тогда сказала Поэтому э, если мы с вами И просьба к вам, если мы с вами Пригласим на митинг 28 числа В 6 часов вечера Около Крытого рынка Ну так сказать памятник Вавилова Кто знает, кто не знает Это перекресток между Чапаево и э, мирного, мирного период мы с вами там я вижу здесь людей собирались поэтому очень хотелось чтобы максимально привели родственников знакомых все те кто негодует и все те кто э, готов протестовать против вот, подобной пенсионной реформы действительно то что нам предлагают ни в какие ворота не влезают то есть это нас просто к нам залезает в карман и э, с моей точки зрения Выполняет э, шутка Жванецкий как-то уменьшить нагрузку на почту то есть, чтобы меньше было пенсионеров, мы подсчитали, что в 2021-2022 году ни один человек в Большой Российской Федерации не выйдет на пенсию. То есть их просто либо не будет, либо они по возрасту никак не подходят, ну и мы с вами знаем по тем статистическим данным, даже в живом, что 43 процента мужчин не доживает до 60 лет по стране, поэтому разговор о том, что пенсия это благодетствие, мы с вами будем ездить по странам и континентам, гости ходить и многое другое, значит конечно это обречено на провал. Это просто общаясь с гражданами и когда с пенсионерами они говорят а вы что это же хорошо нам по 1000 рублей прибавить каждый месяц я говорю а один раз жизнь нам прибавили 5 тысяч рублей помните да в Государственную Думу люди думали что им будут 5 тысяч платить каждый месяц на самом деле 5 тысяч вместо 17 дали и народ был счастлив вот оказывается в чем заключается счастье или когда нам запроезны э, 150 рублей дали люди безумно радовались вот весь подарок государства за тот труд, который люди создавали Великую Державу. Поэтому еще раз говорю, можно протестовать и нас могут услышать только тогда, когда Но нас будет не показаться. Все остальное, к великому сожалению, приводит к тому, что они понимают, что молчаливый согласие – это согласие с их реформой. Вот. Хотя вот данные последние, которые мы получили, я не поподробнее буду говорить на митинге, значит, огромный у нас профицит, не дефицит бюджета, а профицит. Банк национальный, как я его называю, Центробанк, который не подчиняется Российской Федерации, скупает огромные акции у Америки, они нам санкции, а мы их скупаем, да? Они нам санкции, а мы деньги туда вкладываем, они нам санкции, а мы к ним идем на поклон. Поэтому скупает огромное количество валюты, Покупают огромное количество акций, создают профицит бюджета, и никто его не собирается тратить ни на какую пенсионную реформу, просто фонд пенсионный, а обкрадывается, разворовывается, строятся огромные хоромы, но раз люди молчат, значит, в принципе, можно с ними творить все, что угодно. И самое, пожалуй, страшное, когда... Я встречала женщин, сначала негодовали, а потом говорят, ой, ну нам да чтобы Путин, нам все-таки на три года хотя бы снизить Путин, а одновременно и мужчине 5, и нам пять". вот и все, что добивается. Поэтому если народ будет ликовать, когда им вместо 8 лет дадут 5, он будет безумно счастлив. Вот на этой и Поэтому еще раз говорю, пожалуйста, активно. Нужно, не потому что мы далеко там в центре, как я поеду. Мы должны понимать, что таким образом решается судьба не только тех, кто вот-вот выйдет на пенсию. Это судьба наших детей, которые, не знают, будут ли они работать в открытую, в белую, смысла никакого нет. Лучше получать серую и черную зарплату на сегодня и сейчас. Потому что когда, как молодежь говорит, когда... Мы пойдем на пенсию, это уже будет 80 лет, а может и 90. То есть мы никогда не выйдем на пенсию. Смысл работать в белую и пытаться получать эти 7 тысяч или минималку, никакой нет. То есть государство не нуждается в нас, не нуждается в том, чтобы работали в промышленные предприятия, создавались рабочие места, чтобы работала медицина. То есть вот тот, ну я не знаю, официальный материал или неофициальный, когда в свое время высказывали, что надо оставить медицину, 50 миллионов просит, чтобы обслуживать нефтяные скважины, я думаю, оно предлагается 15 миллионов. Уважаемые товарищи, есть одна особенность наших всех делах. Вот я э, депутат городской думы, это нижний уровень, ну будем... Пенсионной говорить... реформе. Да, да и сейчас мы, вот нижний, я, у, ур... нижний уровень, э, ну будем бюджетов ну, органов представительной власти. И в нас в городе Саратове, в городе Саратове профицит бюджета. Город долга, как шелках. Хотя город сам город собирает налогов в 100, более 120 миллиардов рублей. Более 100 города оставляет из этих денег чуть больше 6 миллиардов. А остальное идут субсидии, субвенции и так далее. И догоняют эти э, деньги до 14 миллиардов. И если вопрос стоит о том, чтобы где-то сделать тротуары, где-то сделать тротуары, дорогу и так далее, сразу упирается во что? Нету денег. Вот благодаря тому, что я вот просто не взял эти благать что мы по всему городу стояли с плакатами, особенно здесь на Антонова. Стояли с плакатами Радаев, выделил деньги на дороге Саратова и похлеще эти плакаты начали. Понятное дело, это дошло. Исаева Радаев вызвал, начал публичную порку, нашлись деньги и начали делать улицы. Начали делать улицы, кроме... Везде там, где попроще, начали делать улицы. Вот улицу перспективную, благодаря нашим усилиям, я не боюсь сказать, благодаря мне. Дальше. Но Антонова наша, Антонова, вот здесь, как мы ездим, вы знаете, там, на участке от э, Лебедева-Кумача до перспективной, яма на яме. Все запросы, все мои выступления в городской думе упираются в то, что нужно поменять там водопроводную трубу. А денег на это нет. Но обещаешь, что в августе эти деньги появятся. Почему так происходит? Элементарно просто. Потому что депутаты Государственной Думы, которые большинство единороссов, приняли так называемые бюджетные правила, согласно которого все доходы от сверхдоходы от нефти и газа, а это они приняли бюджет, который принималось 40 дол долларов за баррель, за баррель значит все, что выше, поступает в резервный фонд, а этот резервный фонд вот как же Ольга Николаевна сказала две трети идет в банки Соединенных Штатов Америки одна треть идет нам и эти деньги начинают делить и смотрите на что они делят, на автомобильную промышленность у нас автомобильная промышленность вся чужая вся чужая, немножко начинает давать, э, там, давать э, в областях, в регионы, с тем, чтобы они делали самые необходимые вещи. Вот дороги. Мы поднимали вопрос. Школы. У нас очень много школ, которые и в Ленинском, и в Солнечном, которые требуют капитального ремонта, прежде всего ремонта с точки зрения крыш, потому что они уже становятся небезопасными. Искали, собиралась рабочая группа. Выдели все на две школы в Ленском районе. Деньги на две. Хотя в Солнышке тоже были школы. Нельзя это делать. Почему? Денег нет. Их и не будет пока наших, наших депутатов. Я подчеркиваю, тех депутатов, которые живут на земле, не будет в Думе. Не будет в областной Думе. Не будет в городской думе. Если бы хотя бы нас было 4 депутата в городской думе, хотя бы 4 депутата, мы бы, когда обсуждался вопрос по стоимости проезда, увеличение, мы бы стали и ушли, и решение не было принято. То же самое, чуть-чуть больше депутатов в областной думе, то же самое можно решать. И так, что 5 человек, они же иногда смыкаются и придерживают. То же самое касается и государственной думы. Сейчас э, ЦИК зарегистрировал Ольгу Николаевну. Нет еще. Нет а. еще, да. Но документы отдали, я думаю, зарегистрированы. По выборам депутатов Государственной Думы по Саратовскому, Саратовскому округу. Да, Это Ленский, Кировский, Фрунзенский район, э, э, дальше Петров. Базарный Карбаловский, Петровский. Ну и часть Саратовского района. И мы просим вас, обращаемся и... Надо нам провести Ольга Николаевна. Почему? Потому что хотя бы на один коммунист будет больше, по-другому будет решаться вопрос. Единая Россия прекрасно это понимает. Она все делает, чтобы количество депутатов от компании было меньше. Все на все. Она может пропустить кого хочешь. Который потом голосует, как они просят. Я же вижу по городской думе, как Самсонов голосует. Был вопрос сложный, был сейчас по тарифу, он не пришел. Ищенко вообще не ходит ЛДПР. Вообще не ходят. И вот мы там приемся, Нас начинают оскорблять, мы тебе, правда, в обиду не даем. Но наша задача сейчас, наша задача. Не мы под... Вот эти митинги мы проводим, и Ольга Николаевна приехала не потому, что выборы. Потому что она мотается сейчас по области. Я вообще думал, что она сегодня здесь и не появится. Приехала, потому что есть проблемы солнечного, и есть проблемы пенсионного возраста, которые касаются вот как молодых девушек и так далее. К сожалению, это наша молодежь. Она думает, что родители будут кормить до конца, не будут, не, не будут, не потому что не родителям не тоже надо заставить их работать. Этих бабушек, дедушек не будет, и они будут думать, как, что делать с этими детьми, где их устроить в садик как это выкручивается будем, также я еще дыры. раз хочу сказать Откуда вы вот каждый живут, из живут. нас должен это понять и не только нам мы сейчас распространяем газету вот такую газету да, распространяем да, почитайте да. пожалуйста вот особенно последняя страница последняя страница это женщин касается прежде всего да и средних эти страницы почитайте все о наших о, о пенсии и доведите до людей, надо не бойтесь, там некоторые стоят о коммунист. Вот мы раздавали листок. Кому не можно Чешу. подумать, что я что-то себе говорю, да ничего я себе не говорю. Горя... Горя... Горя... Кроме горя... Горя... как горя... Не, не, не... недовольство этот, со этот, стороны не единороса может не ничего нет. Поэтому, сразу сразу нет. Сразу Поэтому сразу я прошу вас, давайте мы будем думать. Прежде всего думать, на кухне можно только ругаться, на скамейке тоже можно ругаться. За все. А у нас тарифы выросли, выросли. Кто виноват? За... Вот пример. Мы здесь выступали против роста тарифов за содержание жилья. Собирается, вот выходит саратский репортер, газетка, я думаю, кому-то попадает. И там поливают. Исаева, всех, они такие хорошие. Да, они начали крутиться. Почему? Потому что Путина писали. И мы выступили. Они начали хоть что-то делать, шевелиться. Но когда стал вопрос, а эти денежки, которые за капитальный ремонт берут, как они, вот, куда наши голосование, вещи обманули. Ответ такой прокуратуры, пропали бюллетени, где бюллетени пропали, в полиции. А я получил бумагу, что их отданы, вот прикормлены все, поэтому и наша прокуратура прикормлена. И все так получается. Но ну, давайте хочешь добиваться, чтобы от ССЖ, которые здесь большинство, заставить их работать. И нечего стесняться. Лето надо создавать советы домов. Не нравится собирать совет дома, согласно закону, выходите с ССЖ. Хотите или нет, тут вопрос очень серьезный. Поэтому очень серьезный вопрос. Я вот, например, сейчас, Ольга извините, пожалуйста. И Ольга Николаевна написала. Я ее попросил, чтобы было от нее. Вот улица Мамонтовая. Который соединяет Чехова и новый микрорайон, Солнечный два Детей воет оттуда, туда. Дети ходят на прекрасную аллею героев. Там много детских этих. Коят по кое по Мамонтовой, имя профессора Мамонтовой. А там яма на яме, улица, дожди и машины вот так ездит. Я сам был свидетелем, когда женщина шла с коляской, ее облили. Ставлю вопрос на каждой думе, когда появится там тротуар доли этой улицы. Вопрос, ответ такой. Нету денег. Но я их добью. Деньги появятся. То же самое касается, написано несколько запросов депутатских, что большой автобус, большой автобус, пусть он там от Мол, ходил, ну пусть даже через э, Новый микрорайон ходил мимо, как ходил трамвай 11 мимо Синова, дальше Парадищева, чуть-чуть проезжает на Советскую, ходил до вольской там, Четыре медицинских учреждений, разгружая Саратову и так далее. То есть, чтобы можно было на большом автобусе, нам через полочку, которая тоже отремонтирована благодаря нам, можно было поехать в город. Я думаю, все заинтересованы в этом. И мы будем на этом стоять. Но самое главное, все проблемы, которые солнечно есть, пожалуйста, приходите, Верская 36, каждый понедельник, или я, или не дал, с 10 11 часов мы принимаем. Можно обращаться напрямую к Ольге Николаевне, только через областную думу. Не будем писать, ничего не будет. Прокуратура говорит, мы-то коррегируем на заявление, соответственно. У меня все очень да. хорошо. Да. Ну, как бы, совершил сам, надо вот... Да, то, да. Вот, вот сейчас, вот, вот смотри, у нас давайте по этапу. Вот первый у нас сейчас митинг на этой неделе с Но государство, наизуально приняло в первом чтении технология такая, что если будет поступать предложение, будет нарастать вал негодования, то рассматривать изменения, вноситься правилам. Я не думаю, что все-таки ее отменят как таковую пенсионную реформу. Будут пытаться играть на возрасте, вот я сказала, три года, пять лет, два года. Но вполне возможно, по крайней мере, идет такая волна партии требуют проведения референдума. Я не надеюсь на то, чтобы на референдуме, как обычно, сфальсифицируют результаты голосования, как они это зачастую, И получится, что люди все будут за эту пенсионную реформу. Просто иногда недопонимают, что терпение людей когда-то заканчивается, точно так же, как было в 2011 году, когда были э, митинги и на Болотной площади, и на Сахаровой, и так далее, то есть люди и сказали, что мы не голосовали за Единую Россию, каким образом она попала в Государственную Думу. То есть вот эти полтора месяца дается для того, чтобы власть увидела, что люди действительно не хотят так называемой пенсионной реформы. Поэтому активность должна быть, начиная вот сейчас 28 и так на протяжении полутора месяцев. Но 9 сентября выборы. Я уже не говорю про эту, про эту э, дату, когда единый день голосования придуман вообще с какого-то Будуна непонятно совершенно, когда люди еще в отпусках, когда люди не приезжают. Но, собственно, все направлено в этом законе, э, об основных гарантиях, чтобы люди, как я называю, не дай бог, придут. Да? То есть тогда проголосуют, поэтому никакой рекламы в основном нету, нет вот этой... Э, Предела, когда должны прийти обязательно голосование, 20% порог и явки, чтобы должно пришло бой, больше или 50%. Сейчас этого нет. Хоть три человека придите, два человека проголосовали, уже большинство, всенародные поддержки. Но очень волнует Ленинский район, потому что когда у вас были до выбора в областную думу, то явка здесь составила 6% на одном округе, на другом 12%. То есть люди принципиально не идут, потому что они никому не ведут. Не хотят участвовать в фальсификации и не доверяют нынешней власти. Что, конечно, на руку и Государственной думе, и областной думе. Когда я прочитала, что 328 циников э, проголосовали в государственных линиях за пенсионную реформу, в принципе, я согласилась, и я бы даже назвала их гораздо больше. Потому что они э, думают прежде всего о себе и совершенно не задумываются о том, что есть дети у других, да, что есть родители, есть... Э, Луки, в конце концов, которые тоже когда-то выйдут на пенсию, То есть, в принципе, не заботит их ситуации в стране и ни о каком бюджете они не, не думают и не вспоминают. Главное, угодить э, Медведеву, председателю правительства, который возглавляет партия «Единой России» и так далее. Поэтому э, хотелось бы, чтобы была явка на выборах 9 сентября. Но это э, зависит э, как «Единая Россия» говорит. мы это своих приведем. А вы попробуйте своих приведите. То есть у них как под, под пушкой, под, под угрозами и так далее согнать бюджетников, чтобы они проголосовали. А вот э, люди, которые поддерживают коммунистов, поддерживают оппозицию, и э, они, к сожалению, иногда не приходят на выборы. Отсюда результаты бывают плачевные. Поэтому вот, вот именно нынешняя пенсионная реформа, как я не... вот не реформа, это когда все-таки пенсионные убийства, Да, пенсионные да, убийства, да. Вот, хорошее выражение, потрясающее. Так вот, э, э, да, э, что э, вот преступники, которые э, могут себе позволить издеваться над людьми, э, хотя у нас по Конституции запрещено ставить опыт над людьми, но у нас как-то так вот ударили. Поэтому вот, э, здесь получилось, что. Э, мы проигнорировали выборы в шестнадцатом году на Государственную Думу, да, проголосовали или поддержали, или не среагировали на фальсификацию. привело к тому, что там стало конституционное высшение Государственной Думы. Да. Отсюда, отсюда мы с вами видим вот это голосование. Поэтому, как хороший лозунг такой, сегодня ты не пришел на митинг, завтра ты не вышел на пенсию. Да. Все, кто не пришел не успел на пенсию, все днем молодежи. Да, ой, хорошо да, А можно сказать. я скажу? Конечно, пожалуйста, пожалуйста. А, Ольга Николаевна меня видит не первый раз, просто не да. помнит Мы встречались на 7 ноября а, Дегтярева Юливанна мне 50 лет 33 года я проработала на предприятии Последний раз мы заплату получали, наверное, за февраль Вот, а, тантал добивали Когда в свое время к нам приезжала Баталина Мы задали ей вопрос, спасите завод она говорит, "Так зачем? Вы частные, государство сюда не полезет. Мы говорим, когда вы разбазаривали промпредприятие, тем более оборонного комплекса, вы нас спросили. Нет, сейчас мы выброшены. Я начальник участка. у меня зарплата чистыми где-то порядка 11 900. Сама себе завидую. Три месяца на костылях, мне сейчас говорят... А все ништяк, ты до 63 пропашешь. еще тубо раздух. Честно слово. Прошла все заводы. У меня очень красивая трудовая книжка. От ä, кладовщицы через экономиста, через ведущий инженер и так далее. Тем не менее, баба, технарь, никому не нужна. Абсолютно. Где я буду зарабатывать пенсию? Ну, я не знаю. Вот, ну, на бумай, наверное, пойду в замок Медведев. И это единственное, что меня устроит, потому что в остальном не кирдык. Уточку кормить. Вот, ну не знаю, понимать, по крайней мере там меня может хоть лечить будут. Потому что сейчас у меня три кредита, которые я отнесла в аптеку. Вот, и все остальное прочее. Разговариваю, вот я прямо 18 числа только вышла на работу, разговариваю со своими людьми, объясняю на пальцах. У нас отобрали все завоевания социализма. На нас очень планомерно ставили опыт. В 1985 году что сделали первое? Облили грязью КПСС, КГБ и советскую армию. Промолчали. Забыли все. Забыли стройки, забыли достижения. Они говорят, хорошо, дальше. А мы сейчас у них отнимем нефть и газ. Молчат. Потом подумали, говорят, а у них же ведь остались квартиры, которые они в Советском Союзе получили. Что же, блин, с ними делать? Да мы им налог на них ведем. Молчат. Обучение платное, медицина платная. Молчат. А мы сейчас их вот сдохнуть в борозде и опять народ молчит. Честно слово, мой сын проработал со мной на заводе за 8600 рублей, сейчас он контрактник. А, присоединял Крым. Ветеран боевых действий сирии. Хотите, я вам скажу, какие у них зарплаты. Ну, ну я... я, конечно, конечно. Оклад старшего сержанта морской пехоты 11 тысяч 440 рублей за звание 7100, плюс премия 4, в общем, 23-25 чистыми. Это я вам могу хоть сейчас показать их расчетки. Я подтверждаю. Вы, Вы знаете, верим, верим. Вот, недавно он был здесь. Да, окопы в Крыму, Сирия. Он приходит в травмпункт, ему говорят, а ты что пришел, ты без полиса. Он говорит, и? Ну идею, куда хочешь, мы не обязаны тебе. То есть нас разделили на тех, кто нужны государству, это дармоеды-депутаты. Это я искренне желаю, чтобы господин Медведев получил где-нибудь... Э, нарушение мозгового кровопрощения, чтобы он через 10 дней пошел на работу, живой и здоровый Как у нас сейчас, мне объяснили в больнице, тяжелых 10, держит 10 дней, очень тяжелых две недели. Шикарно. Что такое две недели при нашем здравоохранении? Честно слово, ребят, у меня дома лежит человек, который моргает и глотает. Слава Богу, хоть это инвалидность не дают. Видим. Да слава Богу, хоть на работу, блин, ее не выписывают. Ну, мы ей там приглядели место в Госдуме, прям вот вольется, вот, посадим в креслице хоть полос, дурного полос, завода. Да, ну, нет, она Наташа, так, если я прослоню, дурного хоть закона, она не предложит, это вот честное слово. Вот, что мы сейчас получили? Мы получили то, что нас швырнули минимум в 15-16 год, 1900. Мы рабы, нас никто не видит, не слышит. Они для этого сделали вместо уважаемой милиции, они сделали ненавидимую полицию. Страна, которая пережила Великую Отечественную, где было... Но полицаев вешали на березах. Сейчас мы получили полицию. Есть еще нормальные, они еще в корне милиционеры. И когда я к ним так обращаюсь, говорю, здравствуй, милиционер. Они говорят, ну, елый, ну, здравствуй, советский человек. Все нормально. Это у меня было в Новороссийске, это было в Краснодаре. Все нормально. Вот. Но в основном, что мы имеем? Идет четкая дележка. Есть те, кто нужен. Я два года, не, э, два года назад была в Москве. За эту Москву умирать нина не стали по 41-м. Честное слово. Она потеряла, это в советское время это была заносчиковая, высокомерная, но это была умная Москва. Сейчас эта Москва паразит. Она только хавает наши деньги. Мы их зарабатываем, у нас все отбирают. Человек, вот даже не будем далеко ходить, человек, который в «Газпроме», проработал всю свою жизнь, у него пенсия 13 тысяч Когда он увидел эту пенсию, он ушел в забой. Он говорит, а за что я семью, семью потерял, родителей не видел. Ничего. Вот сейчас, да, это, конечно, мы все потеряли, это молчаливое наше согласие. Убили советскую власть, мой папа, умирая, он просто говорил, я виноват, что в свое время повелил к на Сталина. Вот, мы красного цвета еще со знамя труда. За это наши Давид Борисовичу и съели. Вот, но все остальное, если мы еще и сейчас промолчим, мы не просто потеряем работу, мы потеряем свои квартиры. Потому что 4-5 месяцев мы не заплатим, мы, безработные нищие. И да, для нас найдут законы, нас вышвырнут. Если сейчас промолчим мы, дети наши, да нам абзац, нам кирдык. Просто-напросто. Я по-другому даже сказать не могу. Единственное итог, что. Вот сколько у вас есть рук, привязывайте к ним веревочки, всех ведите на митинг. Массовость они увидят. Десять человек они со мной. десять тысяч они прислушаются. Вот это единственное то, что я вам хотела сказать. Извините, что задней заняла ваша. Вот, вот, вот просто нашли, все идет. Вы их доходчиво, стара... стараешься, вот корректно, я депутат, понятно, что э, и крик души, иногда уж совсем не парламентские выражения выскакивает, потому что... Вот у нас э, наш э, народный поэт, который живет здесь рядом, прочитает святоления, как вас поделает? А потом можно я что прочитать? Давай, Путин, давай. Путин не сдержал свои слова, короче. Путин, срок, Путин в путь свой обозначил, продолжать, что Ельцин начал. Сохраню я верность трому Я богатеньких не трону, А к народу, я как мыслю, Применюсь повадку рисью, Божим храмом помолюсь, Патриотом превратюсь, И народ поверит в раз, Он доверчивый у нас, Продолжат буду реформы, Но от них не будет толку, Пенсионный срок продлю, Народ помер упущу. Если кто и живет тот нас свет, на тот свет скорее уйдет. Надо больше вам не... О, народ больше вам не верит, скот пости вам не доверит. Нас враги не одолели, а вы в этом преуспели. Не Нет вам места среди нас, вас светет рабочий класс. Недовольство все растет, революция придет. Чтобы она могла случиться, надо нам объединиться, свою силу показать, вернуть народу в пасть. Спасибо. Спасибо. Есть стихотворение Губермарк, еврейский поэт, который написал следующее, я цитирую, чтобы русско разрушить государство, куда вокруг не посмотрите, евреи в цели входного коварства Россию окружают и уничтожают. Так, товарищ, есть предложение. У нас есть резолюция, я все читать не буду. Вот мы, участники протестной акции, требуем. Первое. Депутатам всех уровней заявить о недопустимости принятия решения, о росте пенсионного возраста, а депутатам Госдумы отклонить любые предложения, связанные с ростом пенсионного возраста. Все это будет отправлено вверх. Далее, второе. Не допустить роста НДС и иных налогов. НДС прежде всего повысится все, что есть. И да. бензин, и все, на 2% железно повысится. нас возьму. Третье. Снизить цену на топливо до уровня 2017 -го года. Они тормознули, тормознули, но дальше будет и повышение. Поэтому мы стоим с плакатами, будем продолжать стоять. Следующее, четвертое. Правительство Медведева, допустимому и даже ставшему инициатору указанных решений, уйти в оставку На всех наших митингах это решение проходило по громкой «Ура!». И следующее. Президенту Путину принять срочные меры для реализации воизложенных пунктов или уйти в отставку. Вот я такая я наше считаю, предложение. Я еще раз подчеркну, я не стал читать это, это э, пост, э, постановляющее тесно, я а зачитал вот концовку. Я думаю, вы согласны с этим, да? Но у меня есть одна просьба. Если есть вопросы по солнечным, пожалуйста, вы мне скажите, чтобы я был Некоторые вещи, то говорят, что ты не знаешь и так далее. Если есть, пожалуйста, я готов выслушать. У нас время, у нас время, мы не просто так, еще раз извините, что мы работаем без групповой <coughs> речи связи. Была группа речь связи, был людей побольше, по поболее. Но 28 числа максимум народа должно быть. Максимум, еще раз повторяю, э, и я, как депутат городской думы, я не дал, как депутат областной думы, его округа, куда он идет. Значит, каждый понедельник, каждый понедельник, из нас кто-то есть. Ну, в крайнем случае поможете мне. 11 часов железных есть там. Может быть, материальная помощь кому-то, если там положено. Другие вопросы. Пожалуйста, приходите для того, чтобы вопросы решать. Решается кое-что. Мы работаем по телефону сразу. Посылаем депутатские запросы кое-что делаем. Не волнуйтесь. Если вы думаете, что это ля-ля, не ля, ля я знаю. Я знаю. Поэтому приходите к нам на прием. Ну и самое главное, придем 28 числа соберемся. И на любую, все то, что мы раздаем, не столько. Ну, тысячу листовок раздали. Приглашайте листовок раздали. Народ перестал верить, к сожалению. Вот это беда наша. Молодежь живет в кредит. Тянет, что есть возможность с родителей с деток, да еще, раб... да еще и не да еще работает, чтобы а копейку заработать, чтобы какой-то копейку заработать. Ну я, я ну если а я не оскорбляю, говорится, не потому что я прекрасно понимаю, жизнь сейчас такая, что не будешь вертеться, ничего не будет. Вот мы очень много раздавали газеты в эти дома, в наши, вот я живу на Топольчанской. А когда говоришь, что надо меньше работать, они еще говорят, что... Значит, основная масса квартир... Вот я своим сотрудникам говорю, что надо меньше, не оставайтесь... На у нас дополнительные сегодня здесь, но вот почему мы плакаты повесили. Даже не мы, на то, платят, пикет, нет, читается, не слушают. Как пикет, потому что если бы мы взяли... Да где бы не работали, везде. Написали административу. Есть, может, мы везде переработка. Мы каждый четверг, в следующий четверг, специально, вот в этот четверг, будем стоять у СЭПа. Специально будем им содержать. Нас интересует как рабочий, хотя мы уже знаем, как рабочим это реагирует. Там непростая ситуация на СЭПА, уже идет, Если подставляет там, людей под уволение, то, что и на Тантале. А Анталии это давно, они не, хоть немножко еще вертились. Охранники не разрешают, только одной ставят. Ну мы не будем там да, ставить. Мы там раздаем, с утра там раздавали а по 4 пачки за, за, за час. И... Их а проблем нет. Внутри Вот В принципе, если мы чего-то хотим добиться, надо изменить трудовой законодательство, не ну, разрешая забастовки. Если где-то официальные забастовки, давно Проботяги вышли, и все было на Потом, э, а работяги бы, Я разговаривал с рабочими СЭПа Говорят, да мы вот получаем Есть некоторые Я там и по 50 некоторые, некоторые 50 тысяч получают Группадир, вот нас мы проводили э, Вот примерную акцию по народу может быть Ну столько же было э, По э, Саратовском заводе э, металло, Металлоконструкции Один из лучших предприятий Одно из лучших предприятий При советской власти Их решили закрыть Там и рабочих-то осталось до 500 человек Решили закрыть а не дал, обратился в областную думу, комиссия, мы провели митинг. А почему? Прежде всего закрыть и распродать тот все весь металл и все, что есть. Все на все. А рабочий куда? Да куда хотят туда идти. Только, только сами спросил, поддержите вот за это Сеповский. Маркс поддержите. еще 150 да лет назад ровно. писал, что а рабочим завод работу. нужен больше, вот чем это капиталисту. Трус, трусость, трусость, она приводит к тому, что сегодня струсил, сегодня... А завтра коснется тебя. А вот а как вот тантал. Только мало кто из коммунистов читал Маркса. че, че? Мало кто из коммунистов Маркс читал. Вот. Сто процентов согласен. Это не трудно. я уже не с вами. Сожале... Че? Че? Я уже не с вами, поэтому вы да меня ладно. не можете записать. Он не от какой компания. Да так нет, так, да знаете, Он прав в чем. читать не надо. Оглянись вокруг что да. творится. Да. Все Без Уже так... mm -hmm. умные научили. Маркс, Маркс, Маркс. А Учили, читали. Да. Этого достаточно даже мне. И сейчас мы видим, даже не читая молодежь, видит, что творится? Да, да, да, да я, да, я да, вот не да, думаю, да. что вот я как раз общаюсь с молодежью, и Вы молодежь думаете, не особо это видит. Молодежь думает это наоборот, как раз. Как наоборот. Как наоборот. Вот молодежь, с которой я общаюсь, они как раз наоборот думают, что, что думают? без реальной классовой борьбы мы как-то проживем. Там будем крутиться, а, вертеться. Вот это, вот да. Так? да. да. Классовые вот классовые когда образы, им объясняю, что классовая борьба никуда не ушла, они а наоборот усилилась. А вы об этом как раз не ну, заявляли ни на одном митинге. Что? что? Что классовой не борьбы нет? Да. Вот я был на прошлом митинге, да, вы вы об этом не, раз, не упомянули. На прошлом, что? на позапрошлом а не было. дело в том, что вы правы в каком-то плане. У нас есть и по мисс... Что такое классовая борьба? Это борьба, прежде всего, трудящихся. У нас сейчас как рабочие... Вот магазин, универсант, так? Так. Они что, рабочие? Нет, они а, люди наемного труда, так. которые подходят под, под категорию правительства. Пролетариат, как Проряд раз и люди, которые не имеют Проряд собственности, и поэтому продают свой, свой наемный свой. труд. Но мы готовы все подписать. Потому что они работают по 12 часов, да. а деньги получает в во. мизер от нас от ССЖ. Так когда СЖ... будете говорить о всероссийской политической стаечке, объявлять создание советов и власти Когда до этого дойдет? Вот если что вы у нас советская власть, советская власть и борьба за советскую власть, надо бороться за обновленный социалист, который включал бы элементы советской власти? В чем он Это будет обновленный? Называли... Реальное бесплатное здравоохранение, возможность устроиться на работу после окончания учебного заведения и социальной льготы. А почему возможности, а не плановое распределение? Не, ну я имею в виду здесь понятное дело, я проработал в ВУЗах, вот 33 года служил, из них uh -huh. 15 лет последний в КИМ-училище начальников. Угу. После этим училища я пошел в эконом. 15 лет в экономе проработал. Вот с ребятами, молодыми заканчивают, только по блату можно было устроиться. Не было уже распределения. А я считаю, моя точка зрения, и не только, да, моя точка зрения партии, угу. должно быть официальное распределение. Не хочешь, не иди, тогда не, не, не борчи. А так официальное распределение с тем, что сейчас проблема, думаете, у пенсионеров? Да, у них проблема. Но больше всего проблема у молодых ребят, которые кончают вузы, а их распланилось достаточно, достаточно большое количество этих вузов. получает высшее образование и не могут устроиться. Я служу по своей внучке, которые сломали. Большое спасибо. Я с вами согласен. Это классовый бред. Но классовая борьба, чтобы была борьба. Их Получается. надо подводить. А так надо проводить доводят. обучение. Вот смотрите, корпус Вообще у нас не корпус не не получает стоит. очень приличную зарплату. СЭПО более-менее не все. Но получает. И они сидят, держатся за свои рабочие места. То, о чем говорил тоже Марс. Что пока не будет им по шапке, по голове не будут даваться. Почему в да, 17-м 17 это внутриклассовая тоже? борьба? Да потому что достали всех. Четыре года войны. Четыре года войны. Разруха 3 десятой. И царя богатые подвинули. Вы думаете, в нас первом году кто там подвинул? Это замы соответствующих начальников. Вот они подвинули, потому что поняли, что можно это господин Горбачев, что можно хапать деньги. У нас в нашей партийной организации бывших первых секретарей, за исключением Муренина, нету. Потому что многие из них уже живых нету, но многие поняли, что можно. Вот Головачев был председателем горсовета, потом стал представителем президента. Все, потому что поняли, что можно хапать. И таких вот на хапочков было вот... Из тех, которые некоторые партийные работники, они далеко от Компартии были, далеко от коммунистических взглядов, Они переродились, к сожалению. Они не вопрос, переродились, так. они всегда были такими, ну, значит? Ну, я не буду говорить. Потому что, а если, вот, чтобы понятно это было, прежде всего работяги должны понять. Которые, почему заводы уничтожили? Потому что заводы, это концентрация рабочей силы. Концентрация рабочей силы. В любой момент можно подняться. Профсоюзы продажные. На 1 мая они вроде с флагами шли, ни одного лозунга, ни одного политического лозунга стоял, радае, помахал возле консерватории, вместе с ними стали и разошлись. Ну нафига эти. Вот, да, я это видел, эти я профсоюз. это все снял. Вот так. Я статьи написали еще об этом. вам дать ее? Да, у нас, у нас, у нас, да, у нас да. уже молодой человек. Я уже Так вы надо свои, уже свои тогда организовывать. Да. Я знаю. Вот вы про молодежь сказали. Да. Пообщайтесь с ними, когда они пойдут на голосование, и за кого будут голосовать. Хотя ходят ли они на выбор Потому что, в принципе, будущее. никто не ходит. Карл Маркс не накормит. И никто. прошлом не надо, перебирай. Прошлое надо ошибки, и надо так я как раз и говорю, что надо учесть ошибки прошлого да, и сделать новое. Пойдут нос от языка. Хотя бы вот, девятку. Угу. Буржуазными выборами ничего не изменишь. Какие выборы, молодая их, такими, знаете, что про Друзья, государство. Вы, Если бы выборами да, можно спасибо. было что-то изменить, нас бы к да, ним да, не допустить. Угу. Угу. Я тоже несколько раз ходил, не не да, причем да, от этой же организации. Да, да, да. Я все там видел. Вот В седьмом и году. Так я в седьмом году уже участвовал в этих выборах. С тех пор ничего не изменилось.